Российская промышленность продолжает работы по перспективному тяжелому робототехническому комплексу «Штурм». Завершается строительство первого опытного образца из нескольких планируемых, и в ближайшие недели он сможет выйти на заводские испытания. В дальнейшем следует ожидать появления трех аналогичных бронемашин с иным оснащением, а в отдаленной перспективе все новые образцы смогут поступить на вооружение. В процессе разработки первые сообщения о РТК тяжелого класса с шифром «Штурм» появились в отечественной прессе в августе 2018 года. Сообщалось, что проект создается в НПК «Уралвагонзавод» и предусматривает разработку четырех роботизированных боевых машин. Они будут построены на общем танковом шасси и получат отличающееся вооружение для решения разных боевых задач. На момент появления этих новостей проект прошел первые стадии. К тому времени был изготовлен макет с боевым оборудованием, предназначенный для отработки вопросов движения. Технические подробности проекта при этом не приводились. В то же время, сообщалось, что штурм предназначается для действий в городских условиях и поможет выполнять боевые задачи без рисков для личного состава. Новые сведения о перспективном проекте появились через год. В августе 2019 год тогда министр обороны Сергей Шойгу посетил Уралвагонзавод и ознакомился с результатами деятельности корпорации. Среди прочего, ему показали наработки по РТК тяжелого класса на базе основного танка Т-72П3. Сообщалось, что этот проект предусматривает создание нескольких безэкипажных боевых машин с разным оснащением и возможностями. По всей видимости, речь шла о проекте «Штурм» хотя этот шифр не назывался. В декабре того же года новые сведения о перспективных РТК огласил командующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. Он рассказал, что РТК-штурм находится на стадии опытно-конструкторской работы. Его целью является создание новых робототехнических комплексов и системы управления, обеспечивающие их совместную работу на поле боя, подготовка к испытаниям. В конце мая прошлого года СМИ сообщили о начале строительства опытной техники из состава комплекса «Штурм». НПК урал «Уралвагонзавод» строит несколько прототипов роботизированных боевых машин, а также подвижный пункт управления. Вся техника новых моделей выполняется на стандартном шасси танка Т-72П3. Также приводился планируемый состав семейства техники, особенности отдельных его представителей и так далее. В конце августа на форуме «Армия-2021» был подписан первый контракт на поставку комплексов «Штурм». Подробности соглашения не уточнялись. Вероятно, речь шла об уже строящихся опытных образцах, предназначенных для проведения испытаний, 14 марта РИА новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщила о скором переходе проекта «Штурм» на новую стадию. Уже в апреле НПКУС начнет предварительное испытание первого опытного образца, представляющего собой роботизированную версию Т-72П3. Планируется провести различные проверки, в том числе испытать комплекс вооружений с 125 орудием. Сроки проведения и завершения предварительных испытаний первого опытного образца не уточняются. Также не сообщается, когда появятся и выйдут на полигон следующие опытные РТК с другой конфигурацией вооружений. Робототехническое семейство. Точный облик перспективных РТК линейки «Штурм» пока не раскрыт. Опытные или макетные образцы такой техники открыто не демонстрировались. Однако в прессе уже публиковались общие особенности и цели проекта. Как сообщается, на данный момент речь идет о создании четырех боевых машин с разным вооружением и унифицированной бронемашины управления. Все образцы нового семейства строятся на шасси apt 72 b 3 Сохраняются основные агрегаты корпуса, силовая установка и ходовая часть. Заявлено сохранение высокого уровня защиты от всех угроз, в том числе из верхней полусферы возможно будут сохранены брони и навесные средства защиты серийных танков. Отделение управления и боевое отделение базового танка должны перестраиваться с учетом роботизации и с применением новых агрегатов. Степень автоматизации штурмов не сна, они могут сохранять место экипажа или быть полностью автономными. При этом очевидно, что подвижный пункт управления обязательно будет обитаемым. В первую очередь, на унифицированном роботизированном шасси предлагается построить танк, адаптированный к работе в условиях городской застройки. Основным его вооружением является укороченное орудие калибра 125 мм. Предполагается, что по характеристикам оно будет близко к серийным пушкам 2А46, а меньшая длина ствола улучшит маневренность танка в городских условиях. Вторым в семействе «Штурм» станет РТК с функциями огневой поддержки. Он получит боевой модуль, оснащенный реактивными огнеметами РПО «Ашмель». Такой комплекс сможет поражать живую силу, легкую технику и некоторые постройки. Еще два проекта предусматривают создание функциональных аналогов существующей техники. Так, третий вариант «Штурма» будет похож на боевую машину поддержки танков, огневой поддержки «Терминатор». Она получит две тридцатом пушки и другое ствольное вооружение. Вместо противотанковых ракет будут использованы огнеметы РПОА или аналогичное средство. Также в семейство войдет самоходная боевая машина с пусковой установкой 220 реактивных снарядов. По своим функциям она будет повторять огнеметную систему тос 1 Проект Штурм предусматривает создание нескольких роботизированных боевых машин. Они будут иметь высокую степень унификации друг с другом и существующей техникой, управляемой экипажем. Кроме того, будут использоваться аналогичное вооружение, дающие те же или близкие боевые возможности. Такой подход к созданию РТК может дать существенные преимущества. В первую очередь, РТК создаются с целью сокращения рисков для личного состава. Роботы без экипажа смогут полноценно работать на переднем крае решая все поставленные задачи. При этом поражение боевой машины ничем не грозит ее операторам, они должны находиться в защищенном пункте управления за пределами опасной зоны. Большой интерес представляет выбранный подход к составу вооружений. Изделия штурм по оружию и функциям будут повторять существующую бронетехнику, танки, БПТП и так далее. Это даст робототехническим подразделениям те же боевые и огневые возможности, что и у бронетанковых подразделений на обычной технике. В результате новые РТК смогут взаимодействовать с другими бронемашинами или полноценно заменять их, в зависимости от текущей обстановки. В отличие от обычной техники, перспективные изделия «Штурм» изначально адаптируются к работе в городских условиях. В первую очередь, производится усиление защиты от атак со всех ракурсов. Также с учетом городской специфики дорабатываются вооружений. Так, роботизированный танк получает укороченную пушку, а новый вариант терминатора будет использовать огнеметы вместо ракет. Все это даст определенные преимущества при работе в предполагаемых условиях. В рамках проекта Штурм разрабатываются новые системы управления со всеми необходимыми функциями. Они обеспечат дистанционное и автономное управление техникой. Также упоминается возможность автономного группового применения. В таком случае РТК смогут работать целыми подразделениями необходимого состава с минимальным контролем и участием оператора. Очевидно, что система управления для штурма в дальнейшем получит развитие. Будут внедряться новые и более совершенные программные и аппаратные компоненты что позволит повысить автономность и эффективность решения всех задач. Возможно, в итоге удастся сократить участие оператора до минимума, он должен будет лишь следить за работой техники или даже целых подразделений одобрять применение вооружений. Проектор ТК «Штурм» имеет и отдаленные последствия. В рамках этой ОКР создаются новые технологии и компоненты, а также нарабатывается необходимый опыт в перспективной сфере. В дальнейшем все решения и наработки могут найти применение в следующих проектах боевой и вспомогательной техники для армии. В последние годы российская Миноборона уделяет большое внимание созданию и развитию робототехнических комплексов для армии, в том числе предназначенных для применения в боях. Некоторые образцы такого рода уже прошли испытания, поступили в серию и внедряются в войсках. Также перспективная техника проходила проверки в условиях реальной войсковой операции. С середины прошлого десятилетия идут активные работы в направлении боевых РТК тяжелых классов, способных заменять танки и другую технику. Уже разработано несколько подобных образцов, и в ближайшие недели на испытания выйдет новый. Как скоро завершатся испытания опытного танка «Штурм» и всех последующих машин семейства, неизвестно.